Глава Башкирии Ради Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции из-за коронавируса на май и не исключил ситуации, при которой он продлится еще дальше в лето, передает местное информационное агентство Башинформ. «Вы настраиваетесь в долгую и жителей настраивайте в долгую», – обратился Хабиров на совещании главам муниципалитетов. В России до 30 апреля введены нерабочие дни, на этот же срок почти все регионы ограничили передвижение жителей и работу учреждений не из числа первой необходимости. Башкортостан стал первым регионом, руководитель которого заявил о продлении самоизоляции. Регион замыкает топ-10 субъектов по числу заболевших коронавирусом. В Башкирии, по данным оперативного штаба, коронавирус был обнаружен у 191 человека, 5 больных скончались. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.